Саудовская Аравия рассматривает возможность перенаправить нефтяные танкеры, если Трамп ведет запрет на импорт нефти по информации агентства Рейтер. Порядка 40 миллионов баррелей нефти из Саудовской Аравии сейчас на пути в США и должны прибыть на место назначения в ближайшие недели. 21 апреля Дэн Бруид, министр энергетики США, сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти. Вдоль западного побережья США располагается большинство крупных покупателей нефти из Саудовской Аравии. По информации Эя, на регион приходится около 50% суммарного импорта саудовской нефти. Рейтер сообщает, что на 17 апреля склад был полон на две трети. Агентство приводит мнение нефтяных трейдеров в странах Европы и Азии, которые ждут, что саудиты захотят перенаправить танкеры на иные рынки, что окажет большое давление на резервуары хранилища в этих двух регионах.